Ярко Шуцкий, начальник организационного направления. Добрый ]夫. день, уважаемые коллеги. Микроуправление работает в штатном режиме, текущая работа. Со своей стороны, хорошо хочу отметить, что в сравнении с 8 декабря... В 2018 года, когда у нас прошло первое мероприятие в режиме видеоконференц-связи с территориальными избирательными комиссиями, значительно, э, у, у, скажем так, активизировалась работа по направлению э, копий решений о, о, о работе с участковыми избирательными комиссиями и о работе с резервом участковых избирательных комиссий. И на бумажных носителей документов поступали, и в электронном виде. Это очень радует. У меня все. Хорошо, благодарю вас. Добрый день, уважаемые коллеги. Значит, 10 октября текущего года системные администраторы выгрузили вам адресное пространство для анализа и передачи в администрации района для сверки внесения уточнений. Напоминаю, что к 25 октября администрация района должны вам вернуть эти адресные, уточненные адресные пространства. И 26 октября вы должны передать эти адресное пространство, уточненное системным администратором, для внесения корректировки в базу данных регистра ГАЦ-выборы. Хочу еще отметить, что скорректированное уточненное пространство необходимо сравнить с теми планшетами избирательных участков, которые мы вам предоставили для выявления каких-либо вот домов, которые находятся в пограничном состоянии между двумя соседними избирательными участками. То есть в этой ситуации мы выполним полностью работу по корректировке границ избирательных участков и выверки адресного пространства. И найдем такие исключения. И дополнительно хотел бы сказать, что на прошлой неделе значит, к нам поступили сведения из Центральной избирательной комиссии по мониторингу некорректных записей в базе данных Санкт-Петербургской избирательной комиссии базы данных других субъектов Российской Федерации. Значит, центральная избирательная комиссия выявила ряд некорректных сведений, которые содержатся в разных субъектовых базах данных. Это значит, из смерти других субъектов, да, и есть данные по неверному занесению операторами МВД фамилии имен отчеств но персональные данные другие по паспортной совпадают. То есть здесь мы вам предоставили весь список, системного администратора, обработали это файлы. Эти файлы необходимо передать в администрацию района для последующей передачи в органы Министерства внутренних дел так называемые терпункты для проведения уточнения этих сведений. И просим вас взять на контроль предоставления в обратную сторону вам этих сведений и оперативное внесение этих данных в базу данных ГСД и регистр избирателей. Остальная техническая работа у нас в рабочем порядке. По сайту мы поговорим с вами в дальнейшем в следующем пуле сегодняшнего совещания. Спасибо. Хорошо, Управление в штатном режиме с федеральными комиссиями решается в рабочем порядке. Замечание? Хорошо, благодарю вас. За цель, Андреевич, на управления. Доброе утро, уважаемые коллеги. На прошлой неделе был в некоторых районах, и в том числе посетил одно из учебных мероприятий, и в связи с этим хотел высказать одно пожелание. Нас в следующем году ждут совмещенные выборы, различного рода слухи о каких-то изменениях единого дня голосования, в том числе о возможности провести выборы разного уровня, в разные дни, следует воспринимать не более как слухи в настоящее время. И в связи с этим при обучении необходимо обращать внимание нежестоящих участковых избирательных комиссий, на особенности работы в условиях совмещенных выборов. Тем более, что на этих выборах применяются разные методики подсчета голосов в связи с различными избирательных систем. Несмотря на то, что нарушения в этой части, как правило, не искажают из-за избирателей, тем не менее, они рассматриваются как серьезное отступление от закона и их нужно профилактировать. Поэтому э, прошу уделять особое внимание при проведении обучения на алгоритм э, работы участковой избирательной комиссии при проведении голосования и при установлении голосования э, на э, совмещенных выборах, предполагающих разные избирательные системы. Спасибо. Благодарю вас. Галерий начальник управления организации правообеспечения избирательных процесса пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги! Наша с вами совместная задачи на эту неделю. До 24 октября по поручению Марианса Анны мы запросили вас сведения по состоянию работы с резервом. Состав участковых комиссий. Основная задача, которую мы преследуем, это провести анализы, определиться с общей датой приема предложений начала сбора предложений для зачисления брезерв. Уважаемые коллеги, прошу соответствующие таблицы до 24 числа направить в адрес управления, потому что время не ждет. Мы бы хотели до конца этого года провести все мероприятия, в том числе связанные уже с зачислением резерв. Также 24 числа у нас состоится военное заседание «Рабочая по делам инвалидов», 14 часов, город Пушкин, бульвар Толстого, 31. Это одно из социальных учреждений Пушкинского района. Представители ТИКов приглашаются туда для участия. Пока мы не видим заявок на участие ТИК 22, 5, 24, 20 и 23. Коллеги, пожалуйста, если где-то затерялось письмо, либо не дошло, Проверьте ваши зарядки. 26 числа в 10 утра в ресурсном центре Маяковского 46, там, где мы с вами уже привыкли работать, у нас состоится обучающее мероприятие, связанное с судопроизводством. Приглашены для участия прокуратура. суд руководит процессом в части методической Олега Лебич, поэтому тройки, председатель, заместитель и приглашаем, тоже просим вас заявиться для участия. А, помимо этого, коллеги, на рабочем порядке у нас идет, а, идут мероприятия, связанные с подготовкой с нашим участием конкурсе Атмосфера, Алла Викторовна подробно об этом доложит. Я бы хотела только обратить ваше внимание, что на следующей неделе у нас запланировано мероприятие, тоже необходимо принять участие. А, на, этой неделе, на этой неделе у нас состоялась рабочая встреча с а, временной рабочей группой при совете Коллекционном совете председателей, связанной с муниципальными выборами. Руководитель, который Зарипов Ильдар Абдулович. Мы согласовали предварительно тот порядок действий, который нам предстоит. В этой связи, так как мы получили прямое поручение от руководителя подготовить план обучения для ИКМО, начиная с января месяца, прошу вас, коллеги, направить в э, 4 руководителя рабочей группы Зарипов, ваше предложение по тематикам обучения до конца этой недели. Ну и, соответственно, после нашего сегодняшнего аппаратного совещания у нас состоится семинар, связанный с работой сайтов ТИК. Вы все активно присылали вопросы. Прошу внимательно слушать те вопросы, которые, может быть, не надо свечать, выступления докладчиков задавать в режиме видеоконференции. Все остальное в рабочем порядке. Спасибо. Благодарю вас, Надежда Уважаемые коллеги в нашей работе принимают участие. Члены э, Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса. Алла Викторовна Егорова, пожалуйста, заместитель председателя, есть предложение? Э, да, Уважаемые коллеги, здравствуйте. Я хотела бы обратить ваше внимание на решение Санкт-Петербургской избирательной комиссии исполнение решения от 16 октября номер 73-4 о внесении изменений в сводном плане самих мероприятий по повышению правовой культуры. И хотела бы вам сказать, что сегодня на почту Климачева Ирине, предпроводителю секции, поступил проект государственного контракта по оказанию услуг по проведению интерактивного занятия в Музее политической истории. Пожалуйста, заключайте эти контракты проводите, и проводите занятия в Музее политической истории по графику. Лариса Владимировна Ющенко вам расскажет, каков будет дальше порядок. Я не буду останавливаться, но вы заключите все эти контракты и организуете школы для посещения Музея политической истории. И второе направление работы, которое также прослуживает внимание, это постановление Центральной избирательной комиссии об утверждении положения в всероссийском конкурсе на лучшую работу по вопросам избирательного права избирательного процесса по повышению правовой и политической культуры избирателей. Я не буду вам пересказывать это постановление от 2 октября, номер 184, 1450-7, вы его все внимательно еще раз почитайте, ознакомьтесь, кто не ознакомился, здесь несколько направлений, я хочу сказать, что у нас хороший опыт работы, у нас в этом году стали призерами по, по результатам этого конкурса «Творец творчества юных» коллектив Дворца творчества юных, и поэтому 30 октября 17.30 мы планируем провести презентацию конкурса для потенциальных участников, тех, кто подал уже заявки или уже готов их подать, рассказать о требованиях к работам, обсудить необходимое участникам кураторства и помощь нашей стороны. И поэтому с этой целью прошу подобрать и направить для участия в этом мероприятии представителя от каждого территориальной избирательной комиссии, которые подали заявки для участия в конкурсе, а дальше точную информацию мы вам пришлем в письме. Благодарю за внимание. Хорошо, спасибо, Алла Викторовна. Граждан Марина Александровна, секретарь Санкт-Петербургской избирательной комиссии. У меня есть Викторовна, член Санкт-Петербургской избирательной комиссии, правом решающего голоса, пожалуйста. Хорошо. Хорошо. Больше днём, Добрый день, уважаемые коллеги. Надежда Джастовна уже пригласила встрети на выездное заседание рабочей группы. И я прошу ознакомиться с новым постановлением ЦИК России от 20 июня 2018 -го года о рекомендациях по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении выборов Российской Федерации, для того, чтобы быть уже в диалоге на этом заседании рабочей группы. Спасибо. Благодарю вас. Краснянский Дмитрий Владимирович, что у нас? Браво, Кузнецкий. Все как очень порядок, кто будет вам его направлении, отличается. Благодарю вас. Фесики какие-то, как Благодарю вас. Переходим а, э, к докладам э, председателя территориальной федеральной комиссии Горьева. Значит, просил бы э, конкретно план... Вопросы? Проблемы? Итак, председатель территориальной избирательной комиссии номер один, Нечаевая Дмитриевна, пожалуйста. Доброе утро, уважаемый Виктор Александрович, уважаемые коллеги. Делец территориальной избирательной комиссии номер один работает в штатном режиме. На четверг запланирована встреча с представителями инвалидных организаций, на этой же неделе, во вторник, 23 и пятницу 26-го, запланированы объекты, помещений, подобных администрациях Гралтейского района для голосования, с целью рассмотрения возможности переноса данных помещений на первые этажи. Также комиссия продолжает работу по анализу численности избирателей и границ избирательных участков. Готовим на 24 по анализу резерва состава почтовых разбирательных комиссий и ведется активная работа по поиску желающих участвовать в конкурсе «Атмосфера». Доклад окончен. Спасибо. Благодарю вас, Универа Тмитриевна. вопрос по намеченным планам. На прошлую неделю мы с вами все выполнили? Да. Все, что было намечено на прошлую неделю, все выполнено. Благодарю вас. Василий Островский, район номер 2. Председатель Садофеев. Алексей Владимирович, пожалуйста. Подобно, дорогой друг, дамы как В муниципальными Мы взаимодействуем плотно с избирателями и муниципальными советами. В рамках подготовки проведения выборов выгоров муниципальных дистанций 2019 года переданы данные по численности избирателей в развитии округов и избирательных участков. Переданы данные написания в предыдущем Оказывается, технологическую помощь по подготовке бюджетов избирательных муниципальных образований в части подготовки и проведения выборов муниципальных депутатов. Передано решение принять антибургской избирательной комиссии в своих полномочии по территории поддержки ТИК-2. по соответственно, после уже мы несколько годов домов. Соответственно, эти судные будут рабочим порядка Дмитрия Васильевич передано в время для мышей на карту. Ведется работа по адресным гражданству по средней поводу системам администратора передана в администрацию. Ждем ответа в проекте с администрацией. Ведется проверка по средним избирателям, по данным, которые внесены в регистрации. Соответственно, в министрации сам же все направлены данные по неточнице, которые поступили в честь выборы. Помимо этого, направленный на отдел в отделского в станет по одному из избирателей. Мы от соседнего региона получили сведения о том, что у нас есть двойник, который по нашим данным является умершим. Все они были подвержены отделом зараз, ответ был получен. Что касается конкурса «Атмосфера», сведения по ущелье на отчет, 5 избирательной комиссии. Средние были переданы наверное, района. Помимо этого, в отделку, района. А потом ведется в плотном взаимодействии с уважоми коллегами. Когда закончил. Благодарю вас. Выборский район, тип номер 10, председатель Воронова Николая Сергеевича. Николай Сергеевич, пожалуйста. По текущему главу дополнительно в рамках мероприятия, связанных с подготовкой выборов, проведена законодательная работа с официальной проведением выборов, произведена осмотр мест голосования в школах, мест хранения бюллетени, также осмотрены места голосования на втором этаже. Проведена встреча в первую зуб вопроса с председателем участковой избирательной комиссии. Продолжает осуществлять а прием предложений в состав вновь образованной избирательной комиссии. Осущается прием документов. Кроме того, а осуществляется объект избирательных участков и возможности переноса тех избирательных участков, которые находятся на старых втораях на первый этаж. Проводится постоянная работа с администрацией районных кабинета данных действий. Кроме того, ведется работа по адресным пространствам. Также расширяется работа, подготовленная каплица по резерву, которой необходим состав избирательных комиссии. На этом все, доброта окончена. Владимир Владимирович, Калининская района, секретарь комиссии Кабаева Алиса Игоревна, пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые уважаемые, ТИК-11 работает в текущем решении. Первое, чем занимаемся уточнение численности избирателей совместно с администрацией района Гастыбора. Второе, готовимся к обучению, которое мы планируем проводить в конце ноября декабря внимания деловых игр для председателей секретарей, заместителей и участковых избирательных комиссий. По конкурсу атмосфера передали информацию в отдел образования. На этой неделе тоже планируем встречу и детально обговорить все моменты. И также работу по резерву и составам, готовим ответы для Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Благодарю вас. Тип номер 17. Василий Георгиевич, пожалуйста. Добрый день, что нас ждёт в с и в общем-то может быть что-то правильно там подметила именно там, сегодня есть необходимость в общем дальше работа по пространству проводится ну, да, вообще, 4 мультипара у нас входит округа, 2 уже отработаны, 2 осталось. Дальше завершить анализ резервов участковых комиссии, тоже резерв надо пополнять, потому что есть проблемы. А дальше, значит, работа с молодыми избирателями, будущими, это как раз вот экскурсии, которые нам предложили, за что очень большое спасибо. Школы, естественно, откликаются, и уже такая работа началась. То есть, как бы, есть уже у меня школы, которые поведут детишек. Соответственно, я думаю, они будут участвовать тогда в конкурсе «Атмосфера». А, значит, в тесной работе с избирательными комиссиями муниципальными, уже два отработаны, два осталось, проводится предварительная проверка нормы представительства на предстоящие выборы. Ну, в общем-то, с картами пока все нормально. Ну, на сегодняшний день все. Спасибо большое. Хорошо, Валерий председатель пожалуйста. коллеги, в прошедшей неделе была проведена работа а, с а, представленными санкт-петербургской избирательной комиссией планшетами а, и а, сказать, проводилась работа по установлению соответствия между а, распоряжением главы администрации Кировского района по формированию адресного пространства и данными материалами. А, соответственно, была завершена данная работа по территории двух, двух муниципальных образований. Это муниципальное образование Тачное и муниципальное образование Ульянка. На сегодняшний момент можно отметить, что был обнаружен а, центр для детей и тело детей, оставшихся без помещения родителей по адресу улицы Дэми Беликова, дом 32, который а, отсутствует в настоящий момент в адресном перечне соответствующей частковой избирательной комиссии, это 799 й уек. И планируется по данному вопросу обращение главы главе администрации Кировского района с просьбой подключения данного дома в пространство. Также был проведен подсчет представительства по избирательным участкам, избирательным округам границ к муниципальному образованию Дачного и муниципального образования, Дача, муниципального образования И были обнаружены несоответствия численности округов. Согласно статье 18 Федерального закона 67 в границах Дачно и границах Хульянки. Соответственно, данная работа а, производится а, в тесном контакте с избирательными комиссией муниципальных образований. А, также а, 15.10 состоялось решение ТИК о напоре а, в рельеф. А, соответственно, организовано а, дежурство а, членов а, территориальной избирательной комиссии справа решающего голоса. А, с целью приема документов от претендентов для зачисления визитов. Также, какие планы на предстоящую неделю, это завершение работы с планшетами, завершение анализа состояния региономической и специалистической избирательной комиссии и направление соответствующего материала отчета Санкт-Петербургской избирательной комиссии, также проведение совещания с избирательной комиссией муниципальных образований и а, предстоятельной администрации района по росту изменения адресного пространства. Также ведется работа по государственному контракту со школами, о чем говорил Георгий Константинович. Спасибо за внимание. Благодарю вас, Виктор Викторович. Посмотрите, я обращаюсь ко всем председателям территориальных комиссий, там, по детям-сиротам, по людям с ограниченными возможностями, по численности, по кругу развития и какая необходима Помощь, поддержка со стороны городской избирательной комиссии, пожалуйста, обращайтесь. Колбинский район, КИТ-21. Председатель Топлива Евгений Владимирович, пожалуйста. Коллеги, здравствуйте. Работа в штатном режиме. Картографию закончили. В настоящий момент ждем подтверждения адресного пространства администрации при необходимости планшета будут внесены изменения. На этой неделе будем закончить по трех учебных планах на, на, на итог, по итогам анализа, проведенного тестирования, замечаний и предложений. Ну, на все. Хорошо, благодарю вас. Снеграндейский район, ТИК, номер 4, председатель Зари Игорь Абдулович Павильдар Абдулович, пожалуйста. Коллеги на прошлой неделе на это продолжаем работать с персональным составом участков избирательных комиссий, с резервом участков избирательных комиссий, заканчиваем план шестая, так же, как уже Надежда Эдуардовна сказала, работаем в секции по отдельному плану. Наклад, впрочем, спасибо. Благодарю вас. Скажите, Ильдар Аргувич, все ли планы, которые вы себе предначитали на прошлую неделю. Замешены. Либо есть что-то в работе? Работа работе в Паршаве я уже заканчиваю. А, Хорошо. Да. Красносельский район, ТИК номер шесть. А, еще у нас, да, ТИК 25. Председатель Ефремович Алексеевна, пожалуйста. местом до 24 работа по анализу наполнения сайта территориальной комиссии актуализированная информация запрещенная на сайте. Довершена работа с планшетами по уточнению границ избирательных участков. Все замечания представлены Санкт-Петербургскую избирательную комиссию. С армией с порядком регистрации избирателей проводится работа по ведению территориального документа регистры избирателей. Сведения о событиях, произошедших с гражданами по месту жительства на территории ЦИК 6 единой системы дослужбы, переданы для сведения в администрацию района, в том числе и корректные сведения, выявлены по результатам мониторинга базы данных привод э ЦИК. Планы на текущую неделю участия в совещаниях, проводимых в Санкт-Петербургской избирательной комиссии 24 октября, 26 октября. Доклад которые... Да, Благодарю вас. ТИК-26, зимовец, Ирина Анатольевна, пожалуйста. Здравствуйте, коллеги. Уважаемый Виктор Александрович, плана на прошедшей неделе выполнена, вырешена работа по уточнению границы. Участка в избирательного кругов расположенных на планшетах и выдава санкции группы избирательной комиссии, работа проводила совместно с администрацией красно района, ошибок не выяснено. Также проводится анализ состава участковой избирательной комиссии, резервы состава участковой комиссии. Отчет будет направлен до 24 года. В октября в санкт избирательную комиссию сейчас совместно с администрацией Красносельского района готовятся документы для согласования Санкт-Петербургской избирательной комиссии впоследствии Центральной избирательной комиссии по вопросу уточнения границ избирательных участков и образования нового избирательного участка по соответствии с потомством 2.1 статьи 19 федерального закона. Также по поручению секретаря Национального избирательной комиссии Марина Александровна Жданова будет проведено заседание секции номер 1031 октября по рассмотрению номенклатуры на 2019 год. Территориальным избирательным комиссиям все будет уточнено, а так как будет проводить совместно с отделом организационной работы с еще с примером Николаевич. Доклад закончен. Благодарю вас. Кромштат Климачева Ивана Сергеевна, председатель комиссии. Пожалуйста, добрый день, Виктор Александрович, уважаемые коллеги. На этой неделе 1.15 продолжит обучение действия уничтожения участковых избирательных границ программы «Облиц в России с получением сертификатов. 25 апреля запланировано индивидуальное занятие в Суде 15.30 на тему порядка проведения организационного заседания УИК. Работаем с планшетами. Отмечена информация на официальном сайте о конкурсе «Атмосфера», а также 24-26 октября 2015 планирует принять участие в ближайших мероприятиях, проводимых в избирательной комиссии. Государственный контракт, то, что говорила Алла Викторовна, от юридического управления утра утром по 8, направлен уже в музей для согласования. И Какой оттуда он, он появится, он сразу же будет направлен в адрес типов для обработки. Это предоставление людей. Спасибо за внимание. Доклад о комиссии. У вас курортный район Председатель закипной Дмитрий Юрьевич. Пожалуйста. Питер Александрович, добрый день. Коллеги, тоже добрый день. Все запросы Санкт-Петербургской избирательной комиссии будут выполнены в установленный срок. Хотел бы отметить, что мы завершаем работу по формированию новых составов их мод. Здесь бы я хотел поблагодарить отдельно Марину Савну и цеховую единицу за оказанную методическую помощь э, при формировании их нового муниципального образования и территориальной избирательной комиссии 13. Э, что касается планшетов, то мы закончили эту работу с 11 муниципальными образованиями. Э, никаких замечаний мы не выявили. Э, далее, э, то есть сейчас готовим вместе с администрацией района э, пояснительную записку об образовании дополнительного избирательного участка. В пятницу мы провели с на место обследования территории, провели опрос населения, насколько они считают целесообразным образование нового избирательного участка. Мы с вами этот вопрос обсуждали, когда проводили совещание на прошлой неделе. То есть жители высказывают свое мнение, что да, он нужен. То есть если бы он был ближе к их месту проживания, то и явка, соответственно, была бы намного выше. На прошлой неделе, что касается еще дополнительного участка, сегодня запланировано встреча с управляющей компанией с целью предоставления помещения в день выборов для работы участковой комиссии. На прошлой неделе прошло личное собеседование с в муниципальном образовании и Белогостров по кадровым вопросам ИКМО. Все остальное идет в плановом порядке. Доклад окончен. А, благодарю вас. Мос... Мос... Московский район, ТИК номер 19. Секретарь Шкарина Диана Анатольевна, пожалуйста. Добрый день. Председатель ТИК находится в плановом ежегодном отпуске. Председатель всегда на связи. Мы продолжаем работу с картой по уточнению границы избирательного участка. Ведется работа по уточнению резерва состава участковых комиссий. Также ведется работа совместно с администрацией. Спасибо за внимание. Доклад окончен. Государственные власти. 27. Председатель Ющенко Лариса Владимировна, пожалуйста. Добрый день, товарищ. Добрый день, коллеги. Что сделано? Как подготовл к сдаче Санкт-Петербургскую избирательную комиссию? Выбраны адресные пространство, нанесены новые дома. Закончен объект совместно с администрацией по вопросу переноса избирательных участков на первые этажи. В результате получилось 9 избирательных участков будут перенесены со второго этажа на первый. Исполнено поручение Марины Александровны Ждановой, проанализированы составы резерва и выделены те выйти, где необходима такая работа. На сайте СТИК расположена необходимая информация по замечаниям письму Шишлова и расположена информация по конкурсу «Атмосфера». на границы взаимодействия территориальной избирательной комиссии. Так, на прошлой неделе мы встретились с китайской делегацией, с которой состоялся достаточно интересный разговор о нашем взаимодействии и о принципах работы, особенно в обучении взрослых слушателей. На этой неделе планируется заседание территориальной избирательной комиссии, оно произойдет завтра, там в основном кадровые вопросы. Планируем принять участие в совещании 24 и 26 октября, продолжаем разрабатывать мероприятия, которые лягут в основу обучения участковых избирательных комиссий. И отдельно хотелось бы сказать э, спасибо э, Санкт-Петербургской избирательной комиссии и тем, кто это делает за да, мониторинг средств массовой информации. Для нас это профессионально интересно и, соответственно, очень хорошо экономит наше время. Спасибо. Докладно. Девский район, КИП номер пять, заместитель председателя Давыдкина Алла Юрьевна, пожалуйста. В претензии Полина Григорьевна находится, находится в отпуске, она на связи в комиссии ведется текущая плановая работа. Работаем с планшетами, заканчиваем работу, в с адресным пространством, проводится анализ резерва состава участковых избирательных комиссий. В Дневском районе ведется интенсивное строительство, работаем с численностью избирателей и.. Начинаем работу и проводим работу по подготовке аналитической записки совместно с администрацией, муниципальным образованием правобережной на территории, в которой ведется большое строительство и ведется селение. Об изменении записка, об изменении предложения по изменению образования участковых избирательных комиссий. Мне все, спасибо. Благодарю вас, ТИП-24, председатель УКОКОГО, Антон Юрьевич, пожалуйста. Придение Тариденко. КИК-24 также продолжает работу совместно с ОЦИКМО и участковыми комиссиями с планшетами. Установленные сроки данной информации будут переданы в Санкт-Петербургскую комиссию. Также проводим анализ состава участковой комиссии резерва на предмет дополнительного набора в резерв участковой комиссий. И на этой неделе совместно с ОЦИКМО номер 5 будет составлен график подключения председателя создателя-заместителя секретарей на базе учебного металлического кабинета КИКО no 24. На наряду, и как в месяц это уход, и фото кончено. В Цепетский район Киклосниматель председатель Алексей Вячеслав Евгеньевич, помоцент Добрый день. Значит, на прошлой неделе, в 41-м администрации, в проекте, в проекте участков, в нашли два участка, которые начнутся приговоры, чтобы перенести там на первый этаж. Значит, по резерву, до 24-го, что будет готово, Отправлен на строк. Планшеты, часть муниципальных образования обольшие свежие изменений, нет, остальные на этой неделе закончены. Значит, моих ну планы, получается продолжать работу с планшетами. Работать, работу по конкурсу атмосфера, отдела образования, сейчас встречаемся по второй по этому вопросу. И, как все вопроса, председатели Икмова на семинаре Кошкина могут присутствовать желающие. Конечно, думаю, мы определимся с количеством мест в и сообщим о нем. Нет, надо с количеством в зале и вон. Кто же есть, нет? Пожалуйста, приглашайте. И председатель Икмова, который посвятил административному председатель Икмова сделал звание, предприятие царя. Где? Спасибо, хотя Хорошо. следующие Еще вопросы? Еще? Нет вопросов. Да, Ванцовый район, тип номер восемь. Председатель Коновалова ОНС Ивановна. Пожалуйста. уважаемые коллеги. 16 октября состоялось обучение благодарственных песней Центральной избирательной комиссии и депута законодательного собрания Санкт-Петербурга членам участковых избирательных комиссий и Петродворцового района за активную и эффективную работу по подготовке и проведению выборов президента 2018 года. Подготовлен анализ состава участковых избирательных комиссий, а также резерва в составе комиссии на предмет необходимости дополнительного набора в резервов. Информация предоставлена Санкт-Петербургскую избирательную комиссию. В территориальной избирательной комиссии подготовлен полностью методический материал для обучения всех членов участковых избирательных комиссий, которые будут проходить в ноябре-декабре месяце. Продолжается прием предложений по кандидатурам в состав избирательной комиссии муниципального образования города Мауса. Работа с планшетом закончена. На этой неделе она будет передана в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию. Спасибо, дорогой. Благодарю вас. Приморский район КИК номер 10. Председатель Субботы Вячеслав Михайлович. Добрый день, Виктор Александрович, добрый день, уважаемые коллеги. Надежда Ивановна говорила о резерве. Мы не планируем дополнительный ввод в резерв у нас достаточно там людей, это 179 человек. На 14 ноября мы планируем организацию экскурсии в Музее политической истории. Мы отопились с классами, со школой. Это будет школа, которая особо отличилась из избирательной системы Петербурга. Она организовала местные школьные парламентские выборы, то есть парламент школьный. Мы продолжаем взаимодействие с их ИХМО. За поддержанное, за поддержанное предложение, сожительные обстановки вручены в государственные письма Федеральной избирательной комиссии Российской Федерации. На прошедшей неделе а, территориальной избирательной комиссии подготовлены запросы в администрацию района в плановом советном порядке дорого идет а, безопасности по ней необходимости по сочнению сведений об избирателей, в том числе один запрос а более повышенных этих записи очень отдельный. Также направленная информация э, предложение принять участие и лицеировать движение в конкурсе атмосфера. Соответствующая информация размещена на сайте э, нашей комиссии, как и поправленная ситуация одного предложения у нас не рисковала. Я не веду по замечанию по внарушенным человека. КИФ 28, председатель Шахманов Сергейн, Жалайф. Доброе утро, коллеги. Мы работать с планшетами, в связи с тем, что большое количество многодетних домов мы еще не готовы закрыть, работу с планшетами. Будет она и в Положительно, на этой неделе запланировано участие в совещаниях э, э, мероприятий, как право время идет избирательной комиссии, а также в пятницу запланировано совещание с председателями избирательной комиссии. Благодарю вас. Пушкинский район, ТИК номер 20. Председатель Иванова Анастасия Геннадьевна, пожалуйста. Уважаемый Виктор Александрович, уважаемые коллеги, так же, как и другие территориальные избирательные комиссии, на этой неделе завершаем работу с планшетами и заработал по персональному составу УИК. На прошлой неделе было совместить с администрацией районов проведено совещание представителей высших учебных заведений о делах образования по участию в конкурсе «Атмосфера». На этой неделе ждем предложений от участников совещания о а, участии а, в конкурсе. А, на этой неделе муниципальные советы планируют а, провести два муниципальных совета, планируют провести заседания. А, в одном случае по муниципальному совету Александровска предлагает полнолучие председатель, ИКМО и муниципальным советом будут предложены кандидатура на должность председателя из состава комиссии. Председатель слагается это полномочия, но остается членом комиссии. По муниципальному совету город Павловск будет объявлен 29 октября прием предложений, и необходимые документы будут представлены в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию. И территориальной избирательной комиссии будет оказана методическая помощь в документов кандидатур а, по ходу Санкт-Петербургской избирательной комиссии. А, доклад закончен. Спасибо за внимание. Благодарю вас. Фурзенский район, Технадр 23, заместитель председателя Чернышов Константин Валерьевич, пожалуйста. которые расположены на втором этаже зданий. Совместно с коллегами из администрации подготовлен пакет предложений по переводу этих избирательных участков на первый этаж зданий. На прошлой неделе вели большую работу совместно с муниципальными округами по уточнению численности избирателей, уточнению адресного пространства. Были организованы встречи, на этой неделе такая работа у нас продолжится. Провели анализ состава резерва участковых избирательных комиссий, все необходимые отчеты будут подготовлены в установленные сроки. На сегодняшний день совместно с отделом образования администрации Тунзенского района ведем работу, по удовлетворению конкурсантов участие в конкурсе «Атмосфера». Сегодня до 6 часов вечера контракт и график участия в мероприятии в музее политической истории будут направлены на музей для проведения этой работы. На текущей неделе запланировано заседание территориальной избирательной комиссии по ветке дня кадровые вопросы. Соответственно, планируем принять участие во всех семинарах, которые запланированы в Росберком. Спасибо. председатель Земского Добрый день, уважаемые коллеги. На прошлой неделе, 18 октября, у нас состоялся большой обучающий семинар совместно с ТИКом номер 30 для председателей, заместителей и секретарей УИК. Информация размещена на сайте, и на этой неделе через председателей участковых комиссий мы постараемся этот материал нашего обучающего семинара направить всем членам участковых избирательных комиссий для ознакомления. Адресное пространство было получено в срок от системного администратора и направлено в администрацию района. И также на прошлой неделе были получены все сведения некорректные и так далее. Не буду повторять. Они были получены в срок и направлены в администрацию района. На этой неделе мы заканчиваем работу с картами, совместно с муниципальными образованиями. На 24 у нас будет итог по составом УИК и по резерву составов УИК направлено в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию. По помещениям на прошлой неделе нам удалось два помещения также совместно с администрацией переместить на первый этаж. Эта работа будет продолжаться. По конкурсу «Атмосфера» информация размещена была на сайте ТИКа и также передана, передана заместителю главы администрации в, в администрацию района. На этой неделе все участия, участия в семинарах также планируются. Спасибо. Благодарю вас. Доброе утро, уважаемые коллеги. В дополнение к словам Елены Дмитриевны, помимо большого обучения 18 октября у нас продолжается объезд в помещение вместе с нам удалось принять решение о перемещении на первом этаже трех помещений для голосования. Одно помещение сейчас у нас обсуждается, чтобы мы не потеряли качество. По работе с планшетами выявлены изменения, возможные изменения границы избирательных участков по муниципальному образованию Лигов Киевской. У нас там большое строительство идет новых домов. Все остальные работы закончены на этой неделе. Информацию Санкт-Петербургскую комиссию представим установленные сроки. В семинарах примем участие. Доклад закончен. Кто еще желает выступить? А, в завершение хочу сказать, что а, спасибо, что а, отметили хорошую работу своих а, сотрудников, коллег. А, благодарность они вам будут всегда. Доброе слово всегда должно присутствовать. А, дальше продолжаем наращивать темпы по обучению. А, наращиваем тему своей работе, работаем над качеством, уделяем внимание всем участковым избирательным комиссиям, избирательным комиссиям муниципальных образований, доходим до каждого члена участковой избирательной комиссии. Значит, по подготовке резервов, готовим резервы, это очень важный вопрос, обязательно так сказать, внимательно за этим смотрим, И дальше в текущей работе значит, работаем над качеством исключительно в рамках законодательства. Всем благодарю. Благодарю за работу.